Ох, давненько я видос не записывал. Сегодня у нас на дворе 22 апреля. А, хм, всем хелло, мои френдс, с вами снова новега Шоу. Мы сегодня продолжаем проходить легендарную ретро касту Wolfenstein. И судя по активу на первой серии, вам игра очень сильно понравилась. И я этому очень рад. Так, смотрите, у нас тут, короче, новые враги, зомбари появились. И они нападают на наших фашистов. Поэтому... Вот кого они забоялись в конце предыдущей серии. А то там не ну, пошутил, что это меня они забоялись. Смешно, конечно, я орану. И вот в том Прикол в чем, Они ходят с щитами. И если стрелять по щиту, то пуля может отрикошетить прямо в нас. Ну и если враг стреляет в щит, то, соответственно, в него она отрикошетит. Вот как бы и все, Вот такие вот враги. Раньше геймеры дв... начала 2000-х... Когда еще не было таких вот графонистых игр, сильно боялись этих у нас зомбарей. Ну или не зомбарей, это... Д блин, даже не знаю, как их назвать. Это по сути не зомби, нежить какая-то, что ли. Я точно не знаю их точного названия. Ну пусть будет нежить. Вот у нас... Кто-то вспомнит Watch Dogs The Old Blood. Ой! Ой! Сказал, что они не страшные, в итоге сам же забоялся, наверх. Эх, Вегас шоу. А. А, я подумал, они восстали из мертвых. Что-то. А, они из стен выбрались, посмотрите. Прикольненько. Ну, креативные враги, что могу сказать? Не, не против же одних фашистов воевать. Ух. Боится? Ладно, плевать, не будем их трогать Пусть они расправляются с фашистами Эти мерзавцы заслужили Это все зомби сказки Но я их по э, привычному буду зомбарями Все равно называть Потому что так Я привык просто Что могу сказать Ну реально, спасибо огромное за то, что актив Ну так сказать Неплохой у меня там был под первой серии. 200 просмотров. А что не открывается? Это... Трогаю, ничего не происходит. О. Тоже надо туда перепрыгнуть. Кстати, на Z. Я вспомнил, надевать глушитель. Посмотрел в настройках управления, как это делать. И прицеливаться. <класс> Тоже на Z. Как вы видите. Квасс. О. Он же, он явно притворяется, что он мертв. Смотрите, видите, он встал. Какой наглец. Нас не обхитришь. Не обхитришь нафиг. Всех мумий переубиваем. А то нафиг. Эти трупы лежат в гробах. Оп. Ух, какая опасная ловушка. А там, там еще одна комната есть. А, а я помню, мы как-то через нее вот посюда пройдем. Но лучше пока не падать туда. Что? А, мы шипы убрали. А-а-а, вот оно что. Ну, блин, я просто уже забыл все. Все, что можно. По сути, зомбаки слабые. Убивать их легко очень. Но они живучие. Это единственное, в чем они сильные. Но все равно. Кстати, я заметил, как всегда, в принципе, то же самое с Half-Life Source. На видео темнее, чем на самом деле. У меня вот игра светлая и все вижу я. А на видео все темно, как сами знаете где. У нас еще есть такие зомбаки с летающими черепами вокруг. Они их запускают в нас и собственно сносят нам ХП. И поэтому мы их с вами будем тоже уничтожать. Ну вообще, вот мне нравятся вот эти уровни с зомбиями. Это что-то прям интересное. Сюда идем. Ой, не идем. Пали. Ну вот у меня, знаете, что, в запасе всего две серии по GTS на Andress. И вот эту вот я снимаю. И все, по сути, видео больше нету на канале. Вы представляете, как долго все происходит. Ничего я говорю Ничего недолго просто видосов мало Вот отрикошетила в меня пуля Поэтому надо быть аккуратнее с этими с Зомбарями, а вы нафиг Ах, какие гады Вот, перегрев Блин, Стэн, конечно, хорошее оружие Но то, что у него перегрев Тут заставляет им стрелять Прерывисто Им просто так не насводишься. Что это было? Это? Я не знаю. Но я не пойду проверять. Я тоже. Я думаю, нам нужно найти укрытие. Да, я согласен. <свёк> Трусы нафиг. <свёк> это Вегас шел тут, хуянет нафиг. А они уж подумали, что это там такое. О! Я, кстати, звук чуть-чуть потише. Ой, погромче наоборот сделал. Поэтому я не знаю. Должна быть нормально слышно. О, он ожил. Представляете? Какая тварь. Не захотел умирать. Сюда тоже можно пройти. Ведь много у нас проходов в этой игре будет. Да и много схожих моментов с, том же, с той же самой Medal of Honor а саут, Тоже будет. Ведь игры друг на друга похожи, как я еще раз повторюсь. <клёх> Вы, наверное, заметили, что я чуть-чуть тихо разговариваю. Потому что у меня родители в соседней комнате спят в зале. А моя комната через стенку И ну, чтобы не разбудить их сильно Они... Вот я и говорю Чуть-чуть потише Сегодня суббота, по сути, завтра воскресенье Я тоже отдыхаю, а потом понедельник На работу Ну, в принципе, всем в понедельник на работу Никто не отдыхает понедельник Поэтому я вот пока запишу сегодня Две серии Ну и стрим, возможно, приведу Но насчет этого я не уверен По Warface, как всегда по другим играм я особо и не провожу Потому что Warface Больше всего меня смотрит Эх, закрыто Я стараюсь исследовать Все комнаты на наличие всяких тайников Потому что это же Wolfenstein. А в серии Вульфенштейн Любят прятать Всякие тайники И прочие нищеки. Ах, они меня заперли тут. Вы думаете, что я не выживу? Вы глубоко ошибаетесь. Вам в задницу пора идти. Всем врагам. Бега шел шоу. Зомбари реально легкий. Ну как же, скажите, интересно же, что, что их сюда добавили. А то бы у нас получилась вторая Меда в У нас тут даже горящие экземпляры есть. Воу, воу, воу, воу, воу, воу, воу, воу. Во, во. Он у нас еще и маг, фокусник, показывает. Всякие фокусы. С помощью огня. <Слышл> это опасно! Поэтому ну нафиг у вас. О! открылось. Так, это конец. Это конец уровня, блин. Подождите, надо еще туда сходить. А здесь ничего и нету. А, это так вот можно пройти. Блин, за 8 минут мы прошли эту, эту, эту миссию. Ну, точнее, а, вообще 54. Статистика задания, время 54. А, это подглавы. То бишь, все нормально. Как вы заметили, я еще загрузки обрезаю, чтобы видосы сократить. Они хоть и короткие, но обрезаю их вот. Три враждущие стороны у нас появились. Ха. В спину пострелял, он сдох. Ну, просто вот я заметил персонажей не очень-то хорошо было слышно, пока мы тут это... Первая серия была. Поэтому... Так, этих лучше не выпускать оттуда. Хотя сам же ножиком... Потрогать решил. А, нет, все-таки вылез. Ну ладно. Так. Если они ошибаюсь, Стен используют те же самые патроны, что и МП-40. Посмотрите, 292. И тут 292. Да. У нас Стэн использует те же самые патроны, что и МП40. Ой, какие знакомые звуки фашистов. Потому что я такие же слышал. Вольф, Лего Вольф 3D. Э! Слышите? Это нечестно, что он их поджаривает. Зомбаг сжарит свои же, и они становятся вдвойне опаснее. Гениальная тактика. Но она все равно вам не поможет. Блин, он идет, идет, идет, идет. как Пытается до начала уровня меня отнести. Что ж вы гады-то такие? Вот фиг знает, из-за чего я сейчас загорелся. Невидимый огонь еще был. Не, не успел исчезнуть, типа. Мы его не видели, а на самом деле он был. Да. Что-то я разговариваю прям как Эллиот, Если честно. Прям один в один. Говорю всякую ерунду. Позвольте. Че-то он просто возобновил свой игровой канал Там первую серию по Duke Nukem Forever Ой, фу, 3D выпустил Я посмотрел Вот у него такая же манера речи, как у У него такая же манера речи, как у меня может... Во многом пытается пародировать меня Я помню, он говорил, что если там я уйду с Ютуба, то я тебе заменю там. Я такой начал оправдываться, что Никто не сможет меня заменить Я один такой неповторимый вегас шоу Никакие эллиоты там меня не заменят. Поэтому чепуху не надо там нести. Он постоянно иногда нес. Ну ладно. Да и я тоже чепуху несу. Yes. Я что хочу сказать. Я тут, знаете что, понял. Вы, наверное, ожидали вообще увидеть видео вместо третьей серии по Half-Life. Ожидали увидеть Quake... Лайф, да? И Quake Champions. Но я скажу, видосов по них вообще не будет никаких выходить. Хотел сделать такой смотр, да? Как я говорил постоянно. Но делать этого я не буду. Ах, лишь потому, что я считаю, эти видео не, не нужны моему каналу. Я делал когда-то ну, подобное. играл в Counter-Strike Source. У меня одно видео по нему есть. Там Типа, ну теперь, ну, игру снял. И по World of Tanks тоже. И что-то чисто такое же хотел снять и по Quake Life, и Quake Champions. Ну, вообще, я там и тренировки хотел пройти для видео. Но решил, что записывать это не буду никогда. Поэтому, фиг там плавал вы уж. Друзья, простите, что я там пообманывал вас. Представляете, на X можно пинаться, я совсем забыл. Я даже ни разу этой возможности не пользовался. Ну-ка, это окно, комната выглядит подоз... подозрительной. Фух, говорю же подозрительно, что тут такая ловушка есть. Ой, как страшно! Ой, как страшно! Можно убрать это? Спасибо. Это самая легкая ловушка из всех. Я даже не знаю, как на ней можно умереть. Опять она активировалась. Так. Хм. Оп. У -у -у -у. Вау, ничего себе. Посмотрите, какие опасные пивы у нас тут есть. А если я? Сегодня... На все кнопочки всевозможные нажал. Вот он наш любознательный Вегас шоу и все Головоломки тут очень интересные я говорю они и легкие и не нудные вот и все я Apex Legends вообще снимал обзор по нему не бойтесь обзор с сравнением Пабга остался естественно я такой свои труды удалять не буду а вот просто это к чему я говорю? Я еще видос по Apex Legends ударил Который назывался Ресмотр спустя три года В прошлом году его записывал весной Или летом, я не помню уже Ну короче, я его удалил И я не жалею об этом Я жалею о том, что я его вообще снять решил Ой, везде ловушки Он ненужный моему каналу Вообще ненужный я там типа сказал, что он еще лучше, чем Пабгу, на самом деле ни, ни, ни хрена подобного. Пабгу я считаю все еще лучше, чем Apex Legends, поэтому беру свои слова назад. Это мой обзор-то. Apex Legends. Там критиковал игру. Ой, не помню, я его смотрел до конца, но я скажу, что ты его у меня не зря смотрел. Все нормально, Лойни. не печалься. Зато ты знаешь, как игра играется. Вот. Ну, а подумаешь, комментарии, ну, с кем не бывает. Ты же тоже вот первую серию, по сути, удалил. Фига. У меня что-то мало патронов осталось. Первую серию модификации тогда вот удалил. Ой. Землетрясение. Ирт Квейк начался. По сути, это переводится как землетрясение. Так у меня ничего нету. Как я воевать-то буду? Бойца на фронт отправили без патронов. Дайте аптечки хотя-нибудь. Ладно, я готов с ножиком сражаться, идти в бой. Ножик ведь имба тут. Но аптечки-то 39 хп всего. И вообще ни одной брони. А, все? Это так быстро было. Так, а следующий уровень какой? Я не помню, если честно. Сейчас узнаем. Так, там опять странник выпустил видео кооперативное. Ну и пусть выпускает. Чё? Ой, я помню этот уровень, смотрите. Я его помню. Ну, что происходит? Минутку. пожалуйста, мой директор. Вы помните же руку из Wolfenstein the Outbut? Мы работаем сейчас в очень сложных условиях. Хватит этой ерунды! Она Скажи, Похоже. Мне, это будет работать, да или нет? Нет. Фрау фон Було, сколько раз я должен напоминать вам? Это очень сложный и деликатный процесс. Его нельзя ускорить. Это ничему не поможет. И применяй этот менторский тон ко мне. Менторский? Ну минутку? Что? Что? Да -да. Мужика, кстати, усы, как у Гитлера. Начинается. Это всего лишь вопрос времени. Превосходно! <связывая> <связывая> Я за нее смех добавлю. Вольфенштейн за Аутбат была, похоже, жируха, и там ее еще этот, тоже старикашка какой-то защищал. Вот. И тут, по сути, они... Ну, это, наверное, по сути, сестра этой жирухи, которая была в Вольфенштейн за Аутбат как вы видите. Просто мы тут ее, ну, убьем? Такой, спойлер, ну. Смотрите, Кто сделал это? Это не человек. Чем вы занимаетесь? Вы пожалеете, если не начнете действовать. Хватит стоять как ослы. Принимайтесь за прочесывание местности. Ищите американца. Он должен быть уже мертв. Ты стоишь тупица. Сейчас не время отдыхать. Двигайся, или я пристрелю тебя на месте. Я <связь> Тупицы, блин, служат таким чемурям. Оу. <связь> Меня убили, представляете? Вот, что нужат фашисты таким чумырям нафиг. И, и потом это. Получают люлей. А! Девка тупорылая. Она мне много хп снесла. Фух. Все, смогли. Ну, оу. у меня тут. А, ладно, забудьте. Просто я вижу маленькую Я увидел маленькую иконку нашего. 98-го Нашей винтовки снайперской Я подумал, с него можно снять прицел типа. На самом деле, это он просто так Переключается вот в верхнем правом углу экрана Видите? Оп, маленькая иконка Оп, большая иконка это, Типа мы в режим прицеливания выходим так. Ох, разорван на куски Ну, и... это не я его разорвал Если что, вы знаете Это прекрасно Убить ну, чё, стелса пока тут нету, поэтому мы пока рашим всех, идем рашить. Убиваем фашистских девок. Зомбак-то оживёт или нет? Интересно. О, он ожил. Или нет? Это такой скримак был не страшный. Понимаю. То чувство, когда игра не умеет пугать. А раньше этого... это. Игры боялись все геймеры Ну, по крайней мере, этапа с зомбаками Оп, спасибо за стенчик Ух, какие Агрессивные женщины Вы потом увидите в еще одной игре Где есть тоже агрессивные женщины Типа тоже ассасинки У вас есть мысли Среди игр, в которых я прохожу Вот это, в одной из них Ну что, GTA San Andreas, либо Half-Life думаете, в какой из них мы увидим ассасинок Таких агрессивных Женщин тоже злюк. Уф, какие злюки. Тоже. Вы, выполняй приказ, развернуть оставшуюся элитную стражу. Яволь. Яволь. Я забыл, как это переводится. А ну открой. Сейчас тебе тут пули подарю. Прям быть огнестрела. Так, ну закроем сейчас еще. Я всегда тут двери закрываю. Потому что не вижу смысла их оставлять открытыми. Ну, подумаешь, что видос по Apex Legends удалил. Знаете, я не, не жалею об этом. Он просто ненужный для моего канала. Ресмотр нафиг, где я сказал, что эта игра лучше, чем PUBG. Как бы я тоже к PUBG не относился плохо в последнее время. Потому что игра абсолютно скучная, неинтересная Вот PUBG Mobile была классной, динамичной Я помню, в школьные времена играл Когда мне телефон только сенсорный подарили В восьмом классе С восьмого по девятый PUBG Mobile играл, и мне нравилось это А Этот PUBG мне не нравится, но Все же PUBG я считаю получше, чем Apex Legends, хотя Войни скажет Что то говно, что это говно Согласен, да, Войни? Вот она меня убила. Меня убила девка. Рыж, рыжуха. Так. Что хотел сказать еще? Ну да. Смотр удален. Еще одно удаленное э, видео. Ну как еще одно? Я не удалял особо видосов с каналов. Но было такое про Макс Пейн там баг из Макс Пейна был отдельное видео потом я его вставил в в одну из серий про подборку смешных моментов там NPC, NPC с, с, стоял на месте это кто-то сверху гранаты кинул ах ты ах ты дура на воздухе стоит на воздухе пердит блин ты шлюха Блин, перегрев, перегрев! Ладно, еще одна попытка. Стен все-таки помощнее. Хоть и одни и те же патроны используют. Ну зато с перегревом нафиг. Он еще ходит. Ух! Блять! Да... Чё вы такие метки, а? Оп! То чувство, когда я даже меньше их. Ой, нет, наоборот. Снайпер, я косячный. А может и нет. А может и да. Ну, по крайней мере в одиночных играх. Особенно там в сервисам каком-нибудь. Из меня хороший снайпер получится. А вот в мультиплеере я уж. Снайпер тот еще косой. Что-то... Что-то... О, кстати... Тут же есть такой тайник. Да, я совсем забыл про него. Я же помню его. Тут у нас боеприпасы. И аптечка. И череп. Ух, какой черепок. Черепок, иди дуть ветерок. Надеюсь, меня нормально слышно, потому что я когда расслабленно говорю, я, по сути, меня можно и не услышать. Поэтому не знаю что тут девка уже убила. Не знаю, вырежет я забуду или нет. Что-то все. Стал опять умирать везде. Сан-Андрес умер за бага. half life там меня. Гарганчуа убивал. Еще там умирал Дливается! пару раз. Да, достали уже, задрали убивать-то. Йокарный бабай. Никак нормально не насводиться игрой. Все-таки. Не зря я прохожу игру на среднем уровне сложности, иначе бы меня еще чаще убивали. Ну, старые игры, они такие, да, сложноватые. Сложнее, чем новые, новые современные. Но это не относится к соус играм, соус лайкам. По типу Dark Souls или Sekiro или даже Капхедана. Это да, сложные игры, я тут вообще согласен с вами. На этом уровне почти одни девки нападают у нас. Услушай ну, бы с зомбиями воевал. Они, по крайней мере, меня не убивали. Как можно Гитлеру служить, я вообще не пойму. Не понимал этих людей на Второй мировой войне. Тупорылые немцы до сих пор что-то против нас имеют. Недостаточно их, им было два раза опозориться. О! ха <смех> ха ногой добил, прикольно. О, так это выход, все прошли еще один уровень, кооперативное прохождение на русском, свой не про, Resident Evil 5, глава, 3 и 3, я помню этот уровень тоже, смотрите, ух, эта жируха сейчас будет нашим главным Что боссом. Я ничего не планирую. Я просто делаю. Я получу, что хочу. Нет? Нет, вы не можете сделать это. Вы разобьете внутреннюю печать. Я готова рискнуть. Вы готовы? Ньют. Вы совсем сошли с ума. И ты тоже. раз помогай. помогаешь. будет выпущено? нам всем может прийти конец Там нет не придет меня это не волнует я целую жизнь ждала этой возможности я не поверну назад из-за каких-то нелепых страхов фрау фон буллоу я предупреждаю вас если вы будете продолжать это безумие мне придется доложить о ваших действиях командованию сс Уйди с моей дороги Земф! Твои ничтожные угрозы не остановятся. Пожалуйста, образуйтесь! Прекратите это безумие, пока не. <свист> это последнее предупреждение! Нет, вы не можете! <свист> вот и все. Нахрен он на нее работал! <свист> Наконец-то! Эх ты, тупорылая шалава, ну все, тебе не жить. Нет, мне не жалко этого мужика, потому что он тоже фашист. Ну вот. Как думаете, что с ней. Ой! Произошло. Это не я жирная, это просто пол слабый. Ничего подобного. Э, как думаете, что с ней произошло? Там она кричала, там какой-то монстр был свышен зомбарик. Так, блин, мне надо подготовиться. Смотрите. Смотрите, и лицезрейте. Так. Смотрите, кто к нам идет. Вы посмотрите, это она мутировала. Эта жируха превратилась в это жирное создание. Вы представляете? Ка эй, капец какой. Так, давайте для начала... Куда все пули? Вот не, не чувствуется импакта от, от оружия. Эта жируха стала вот этим демоном нафиг. Ой, ой, ой, ой, знаете... Блин, подождите. Я лучше, знаете что, переиграю этот момент. Потому что... Тварь эта опасная очень сильно. Лучше его убить в первую очередь, а потом уже этими зомбарями за заниматься. Еще. Блин, эти, вот вот этим вот призраком лучше вообще не попадаться. У тебя будет затемняться экран. Если, если что. Оба. Капец, она, конечно. Та да, еще. Эээ, я не знал, если честно, что можно устанавливать таймер на динамит этот. Если честно, вообще не знал этого. Я думал, он всегда 5 секунд у нас идет. Да я и этим редко пользовался таймером. мой взрывчатка это. Вот у нас босс. Жируха. Жируха ничуть не изменилась. Такой же уродиной была, такой же уродиной и осталась. Мне вообще не жалко, что убиваю. Кстати, если вы не заметили, что то при прыжках у меня тоже тратится выносливость. Если что. Поэтому надо все расходовать с умом. Чё так... Чё так долго нафиг? Вообще. Босс странный. Просто тупо 4 зомбака. Ну, одного мы уже убили. Что... И... Жируха, которая ничего не может мне сделать, по сути. Ну, вот я считаю, что это эта жируха. Потому что было слышно, как она визжит. Там мутировала в это вот Дерьмо Ну падай уже Падай, ты убий. Наконец-то Наконец-то мы э э э Создание убили Вот на части еще разорвалось Ну как вам босс? Пишите, первый босс в игре Жируха Жируха сдохла и теперь мы с ее сестрой встретимся только в Wolfenstein's аутбат если я не ошибаюсь. А может они и не сестры. Хрен знает. Немцы же урод уродливые всегда. Немки. Так что? Черт его знает. Кстати, а я мог, по сути, покинуть этот уровень просто вот так вот, проспидранив его. А, нет. А! -а, -а. Я был не прав, она на самом деле убита. Капец! Я был не прав! Курица гнездо орла, курица гнездо орла, ответьте гнездо орла Это гнездо орла, мы слышим вас курица. как ваши дела? Задание выполнено, мы возвращаемся домой А меня забрали уже Отличная работа Что за кадром курица. было? Какое состояние пассажира? Все предусмотрено, пассажир в порядке да мне пофиг вообще на все Конец связи Мы тут вообще молчун. Биджей молчит, всю, иг всю игру молчать будет. Если что. Так, что следующее задание уже это, наступило у нас. Что ж, джентльмены, прошло 48 часов с тех пор, как наш человек, Блацкович, вернулся из-за... Блацкович. Работа. У нас было время, чтобы переварить его информацию. Информацию, которую можно назвать воистину «шеломительной». Ага, я видел такое дерьмо. Вопрос, который я сейчас задаю вам, звучит так. Чем на самом деле занимаются нацисты? Откровенно говоря, с Мистикой. я не думаю, что мы знаем достаточно для ответа на этот вопрос. Да? Не поймите меня неверно. Мы многое узнали об их возможностях. Одно это уже пугает. Да, да. Вот слева капитан Но. Прайс был, как будто Датчик. Меня волнуют две вещи. Только без усов что это за черный рыцарь, в котором они так заинтересованы. А что дали наши исследования? Ничего, абсолютный ноль. Ну, реально ну, похож на Прайс, особенно беретом своим. Опять эти шаманские штучки. Я что говорю у меня прайс? про Прайс, с of один 1 и Call of 2. Это голова смерти. Боюсь, а Модер ваш возможно, самая опасная фигура во всем Третьем рейхе. И мы не имеем понятия, как он связан со всем этим. Голова смерти, разве наши источники не говорят, что он на ракетной базе на Балтийском берегу? Это так. На самом деле, если все идет удачно, то Блацкович уже на пути туда. Да. Да, ему приказано проникнуть туда и вывести из строя весь ракетный комплекс. Если ему повезет, он сможет даже завладеть экспериментальной Коброй. Реактивным самолетом Кобра? Им самым. Это потрясающая новость, сэр. Так что вы скажете Джек о моих инструкциях нашим людям не упускать никаких ниточек, ведущих к проектам, как-либо связанным с паранормальностью? Я скажу, что это превосходная идея, сэр. Я спойлернул, нам удастся заполучить этот реактивный самолет в конце этой подглавы. У нас, ну и я говорил под уровни. По сути, не под главы, а под уровни. Э, это миссии разделены. Вот. Прикол в чем? Эта миссия просто построена на стелсе. Если нас вдруг не дай, не дай бог спалит и запустит тревогу, то миссия провальная. Понимаете, поэтому? Если, не дай бог, меня спалят там, то миссия все провалена, прости-прощай. Нам нужно использовать только стелс-оружие, которое с глушителем. Ну и, ну, и, и ножик, хреножик наш любимый, замечательный. Это что-то интересное, да? Но я скажу, что стелс тут построен через жопу, я тут много раз проигрывал, чтобы меня не спалили. Но они же меня не слышат, как я вот легким бегом передвигаюсь. Нет, не слышат. Еще нас лишили всех оружия. Как это... Эй, Рудольф, там парашют на дереве. Я хочу послушать диалог. Ну, где? Диалог-то. Эй, Рудольф, там парашют на дереве, за озером. Да ну, это, вероятно, ошибочный выброс этой дивизии, что к югу от нас. Это часто случается, ты привыкнешь к этому. Они тренируются сегодня? Ах, я не знаю. Здесь где-то есть график. Можешь выяснить, если тебе это интересно. Я думаю, нам нужно разобраться с этим. Разбирайся с чем хочешь. Но я должен оставаться на посту. Или мне не сносить головы. Да-да. Понятно. Ну, короче, там парашют висит. Хрен знает, чей он. Ну, по-моему, не мой, раз я вот там вот оказался. Логично, логично. Иначе, как бы я упал туда, не повредив себе все кости? У меня ведь 100 хп было в начале миссии. Вот 100 хп и осталось. Я буду исследовать все локации в этой игре, потому что локации тут действительно интересны. Блин, уже сломал все кости себе. Упал. Ну, плавать мы, естественно, тут не можем. А, или подожди. Тут что-то, кое-что другое лежит. А знаете что? А. Я подумал... Блин. Короче, у нас будет потом снайперка с глушителем. И она просто... имба имбовища! И мало того, что там глушительно у него еще кое-что другое будет. Хотите? Ну, ладно, не буду заставлять вас. Сами увидите потом. Что там будет у этой снайперки. Интересное. Так. Пока мы с вами продвигаемся по этой стелс-миссии. Так это не наши самолеты, к сожалению. Вот во многом игра тоже вот в Medal of Honor были тоже стелс-миссии вот похожие. Вот я говорил игры чуть-чуть схожи. Да во многом схожи нафиг. Миссиями. Похожи. Какая приятная музыка играет сразу. Оп. Вот так вот. Так, оглушителя у меня, меня нету, к сожалению. Музыку я ставлю, приятная музыка играет. Для уш. Для ушей. Каких ушей нафиг, кто так говорит? Так. Там я вышку вижу. Меня что-то этот чел там пугает. А а по... а куда... А куда делись мои оружие? Я что-то не понял. У меня даже... Нога пропала. Я, я типа на X нажимаю, я должен ногой биться. Сейчас все нормально. Сейчас все у нас нормально <с> Какой-то странный баг произошел, если честно Совсем э, Я его встречал, когда сам проходил эту игру Но ну, это было только тогда, когда я подобрал э, стул в руки Взял стул в руки и не, не мог взять это двуручное оружие Брал только там пистолет, получается И пришлось это тоже игру перепроходить сначала Это на первых уровнях было как раз Типа, я не помню, как от, от этого бага избавиться. Я, я просто начал обходить стулья стороной. Потому что, ну, раз вот так вот получилось. <звук> нафиг надо. Нафиг надо. Так. Давайте... Вз... Передай, Дим, привет. Передали привет. Только вот он упал к самим... А. Блин. Я, пожалуй, пас. Он у меня упал, короче, вниз Этот труп И, собственно, спалили Типа Немцы спалили, что тут Труп лежит Мне срочно нужна эта снайперка Вообще срочно Где эта снайпа С глушителем, куда она делась Она должна быть на этом уровне В секретном месте Причем Ну где она? Где она, хрен знает. Я предлагаю так. Пока мы с вами этих фашистов по стеусу пройдем. И когда мы найдем снайперку, мы вернемся их и убьем. Вот, видите, он... У меня точно так же упал этот фашист. И... Поэтому меня его спалили. Но я думаю, они не заметят, что тут он прилег поспать. На дорожку. Устал на посту. Взял себе перерывчик. Давить. Ну. Блин, в любом случае у меня это. Сохранение есть, если что. Думаю, что да. Больше ничего быть не должно. Ой, опять эти фашисты. Везде они. это Эти гады вообще везде нафиг. Поэтому про проходим по стелсу. Стелс тут, конечно, нормальный. Нормально сделан. Я не говорю, что он плох. Просто, блин. Если спалят, то все, миссия провалена. А спалить могут по разным причинам. Где? Снайпа! Моя любимая! Красивая. Там уже, по-моему... эта база есть. Около часов назад, с эскортом прилетели сюда. И часа полтора назад они отпустили. А, голова смерти и его люди, они постоянно тут снают. Я хочу послушать NPC Поверь, просто, минутку, не вините меня. Я всегда слушать в таких играх буду, это, NPC, что они говорят у нас. Ну а тебе, лишь бы дозорный не спалил. Сейчас поднимемся, вырубим его, посмотрим, не спали от меня или нет. Он вроде, смотрите, был в недоумении такой. Но тревогу не включу, потому что у него нету тревоги. Не повезло ему. Так. О! Нашли, нашли. Друзья, смотрите. Имба, имба, имба просто имба. Это я че сейчас подобрал? Вот эту снайперку? Вот она! Посмотрите, как вам ее дизайн. Вроде бы в реальной жизни данное оружие тоже существовало. Вроде бы существовало. А -а Че, вот, как сказать-то? Ну, сейчас вот. Прицелимся. У нас тут ПНВ есть. Еще, ой. Оп, этого убили. Оп, этого убили. ПНВ на такой снайперке Вот что я имел в виду, что Эта снайперка у нас имеет Эта снайперка просто топ Только вот после Она... Она необходима в стелс миссиях А в других миссиях Там есть оружие получше конечно Так мы этого там убивали Сейчас вот я говорю Мы вернулись сюда чтобы убить оставшихся врагов Спалил Оп спалил и этот дозорный, где он там? Я его убил? Чё-то не вижу. Ах, он спустился! Он спустился! Он покинул свой пост, вы представляете, какой какая скотина? Ну все, врагов убили, которые у нас тут были. Если бы я его убил здесь, он бы упал с вышки и сломал причем стену стеночку. 703. Выглядит как могила, да? Это странно. Мюн аус Джейп Да. Не знаю, как переводится. Да, в принципе, это, этот немецкий язык мне вообще не интересен. Потому что он мне не нравился никогда. Ладно, там английский, он просто между, международный, а вот немецкий-то... Ну, по сути, второй тоже важный язык, но он говно полное, я его считаю, говном Б Ничего бы не было страшного Если бы нам во на втором классе его не вводили Только вот у меня ПНВ слишком светлый Я не знаю, как на видео, но У меня, конечно, с ним небольшая проблемка Он у меня слишком светлый Скотина Скотина, он живой остался Или я его убил что-то я понять не могу. Я его убил же? Черт возьми. Не дай бог, одна ошибочка и меня спалит. Да, убил. Вот там еще дозорный. Ночной... Дневной дозор нафиг, точнее. Вот так вот тебе. Вы бы представляете, насколько у меня светло. Это как в Медов of Honor 2010 -го года. Та миссия в пустыне. Она была очень светлой Когда На конвой напали Чи -чи -чи -чи -чи. Да бывает, с кем не бывает, мужик Подумаешь, почудилась Ну вроде я все рассказал Важное По сути, Не знаю, будет ли у меня стрим В 22 апреля Просто ко мне вот сегодня, ну, гости уехали сегодня. Вчера они приезжали, а сегодня уехали. И поэтому хрен знает, запущу ли я стрим или нет. Разберется Вегас-шоу. Если что, мы сейчас уже пройдем с вами эту миссию. Она у нас короткая. Ах, оглушителя то нету. Так это я не читаю ничего. Так, снова берем Тихо, аккуратно. Тут, знаете, будет момент, как где фашиста нельзя убивать. Вот последнего фашиста надо будет оставить. А других убивать можно. Это нам куда сейчас надо идти? Мне надо разобраться, друзья, потому что если я вот буду убивать одного фашиста, то миссия постоянно будет проваливаться. Вот там вот фашист будет. Его, короче, трогать нельзя. Он... Он... Обязательно должен быть в живых Этот фашист Поэтому вот такие пироги Пироги с говном у нас Просто так вот Все сделали, типа убивать его нельзя А могли бы убить А это ничего, че не открывается нафиг? Скотина, скотина Скотина, скотина, Можно сиг сигнализацию, пожалуйста, не включать, хорошо? <смех> Блин, смотрите. Меня вроде бы спалили фашисты, но сигнализацию что-то они не включают. Это очень-очень странно. Вот там вот. Где-то фашист, ну давайте я вам покажу. Вот, вот, вот, вот там вот. У нас где-то тусуется. Там. А, а, я не понял, а что сигнализацию никто не включил? Я сто... Я тысячи раз на этой миссии проигрывал лишь потому, что меня тут фашисты палили. Вот там вот фашист один остался всего. Оп, вон он стоит. А ему, ему по барабану, короче, все, проходим миссию, все. Он просто побежал, я уж подумал, он меня спалит. Вот такая вот у нас миссия стелсовая. Напишите, как она вам, понравилась или нет. По стелсу. Ам... А, чё, он же не будет проверять, какой багаж там, багаж там вез... везут, да? Конечно. Нафиг надо. Вот следующая миссия, вот эта вот миссия, тоже будет похожа на миссию из Medal of Honor. Ну, эту мы уже продолжим в следующей серии. Всем огромное спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.